То есть как бы под матрасом, под подушку. Нажелайте на это на 7 дней. То есть 7 дней будете спать на этих э, денежках. Значит, все идет, у вас будет вот именно то есть постоянно пребывать деньга. Понятно, Месса. Спасибо огромное. Еще раз хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям. Наш телефон восемьсот сорок семь два шесть девять девять пять шесть. Телефон нашего прямого эфира звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. С вами Радиостанция Сангетция я Владимир Гершанов и наша очаровательная колдунья Инесса из города героя Минска. Скажите, пожалуйста, Инесса, вот Не и прошу, Владимир. Да ладно. Ну. Мурашки мурашки мурашки. Ну, я, же не, я же не сказал слово «ведьма». Хотя слово «ведьма» вполне себе хорошее слово. Означает «ведающая мать» всего лишь. То есть от слова «ведать», от слова «веды» это все имеет огромные корни, еще индийские, если мне не изменяет моя память. Вот. В славянской мифологии слово «ведьма» означало «ведающая мать», то есть женщина, которая знает суть ситуации. Поэтому, ну, как бы, знаете, корень всех золот, не сребролюбие, это невежество на самом деле. И просто многие люди, они немножко заблуждаются насчет того или иного, но мы их не осуждаем, мы просто говорим о том или ином окружающем, что существует, но просто не всегда это видно, как электрический ток, например. Итак, Инесса, расскажите, пожалуйста, вот еще про всевозможные ритуалы, которые сопровождают нас в течение всей нашей жизни. Ну, значит, что, Владимир, я вам хочу сказать, этих ритуалов очень много. Ритуалов достаточно в повседневной жизни. Да? В первую очередь, то есть все ритуалы, они проходят именно через нашу голову. Да? Наши мысли толкают, вот, именно, то есть делают эти ритуалы. Да? То есть человек, который вот, именно он что-то хочет сделать, значит, он, прежде всего, он подумает. Он сконцентрируется, он направит. То есть и происходит материализация. Угу. Вот у нас есть звонок от Веры Птицыной из Архангельска. Вот она пишет, мне часто болит голова, без видимой на то причины. Часто недомогание и слабость. Что бы вы мне посоветовали? Значит, обязательно у них дома кто-то есть как бы просто вампир. То есть идет какая-то как подпитка. С кем это человек, нужно в первую очередь вот, узнать, с кем этот человек живет, да вратить как бы, этого человека, то есть как, вот, эту женщину с закончится от этого человека. Значит, а потом просто-напросто просто взять, помедить. То есть зажечь свечку, просто mm -hmm. зажечь, расслабиться, так и получить mm -hmm. вот, вот, вот именно, то есть подпитку и вот, представить себе mm -hmm. вот именно как э, солнечные лучки. Mm -hmm. То есть что, что это, это все, все вот это уходит, то, то есть она, она получает вот именно такой положительный, как говорится, заряд. То mm -hmm. есть таким mm -hmm. образом. Плюс еще ну если человек вообще сам по себе, он как верующих, можно прочитать просто молитву «Понтилемонно-целительную» или «С Божьей Матерью-целительной». То есть это тоже очень хорошо помогает, это головных воли. Но еще зависит, какие главные воли если у человека, может быть, у него как бы невременного типа, может быть, еще… Ну, то есть все зависит тоже по возрасту человека и сосуды человека, может быть, это просто развивающее пока это <связательно> тоже еще болеет, то есть, ну, это, это индивидуально. Но самое-самое, как -самое я видите, вот то, что я сказала, что просто сеть, зажечь чтобы именно получить вот эту вот, вот, подпивку. И если рядом еще то есть, есть, очень хорошо тоже головные боли снимает не подкарный при потерапии, то есть, вы, ну, я думаю, что все знают этот память. Известия такой зеленый. Он раз говорит, если я накажу. То есть то же самое его приложить, приложить человек, он просто он в голове, он, он тоже снимает эти ладные. Понятно. И, и очень хорошо тоже снимает лада. То есть ладан нужно воскуривать, правильно для этого? Да, да, да, да. Понятно.